Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Здравствуйте! Вам передали «Поздравляю телеграмму!» С днем рождения слова чья-то нанесла рука. Вам здоровья и богатства, и семейного вам счастья, нежности, тепла, любви и ценить друзей, родных. Улыбаться без конца. Пусть печаль уйдет с лица. Пусть поддержкой вам всегда будет дружная семья. С днем рождения поздравляем. Всего лучшего желаем. У нас зазвонил телефон. Что говорят? Ой, ой, забыли. Виноваты, но пока не поздновато. Вовремя нам сообщили, сразу к вам мы поспешили. С днем рождения поздравляем! Счастья в доме вам желаем! Понимания в семье и гармонии в душе. На работе продвижения лучшего вам настроения! Утро лучиком щекочет, залетел в окно листочек. А дуванчик во дворе улыбнулся детворе. Воздух празднично-чудесный, ароматный, бестелесный. Повис в небе шар воздушный, ветру буйному послушный. И на нем, на удивление, текст написан «С днем рождения!» Радости, тепла, любви и с улыбкою живи! И звонить мы вам не будем, смс писать не станем. И открытку не подпишем, а придем сегодня сами, Лично, чинно, с уважением, поздравляем с днем рождения, Пожелаем вам веселья, быть в приятном окружении И в отличном настроении, и на утро, без похмелья, С бодрым духом и огнем, жить все лучше мы начнем. Получили приглашение к вам прийти на день рождения? Уж, конечно, обязательно, очень вам зато признательны. С радостью вас поздравляем и от всей души желаем прокатиться на Канары, кушать в соусе омары и машиной щеголять, бизнес дальше развивать. С радостью, теплом, добром приглашать знакомых в дом. В капельке росы заблестело солнце, Поиграло лучиком на стекле оконце, Улыбнулась ласково рано поутру, Сонную щекочет светом детвору. В день безоблачно погожий Улыбнется нам прохожий, Улыбнемся мы в ответ, Ведь у нас в руках букет, Мы идем поздравить вас! Пожелать хотим сейчас, в день рождения, И всегда вам веселья, смеха, шуток, Быть всегда вдали от скуки, Твердо на земле стоять И умом всех покорять. Вот и мы! А вы не ждали? Мы про праздник лишь узнали И дела все отложили. Как же, как же не забыли! И пришли поздравить вас без звонка простите нас, пожелаем много света и добра вам в жизни этой быть на пике, на волне и со списком добрых дел и с горячим сердцем, в речь по вкусу перца и с открытою душой, со своей мечтой-звездой. Жизнь струится, как песок и летит за годом год, и пускай никак нельзя время отмотать назад, будем мы ценить, что было, сколько счастья и улыбок. В праздник ваш мы пожелаем, чтоб желания сбывались, чтоб не помнилось плохое, радости, добра, тепла, будет жизнь ваша светла. С днем рождения поздравить, мы сегодня вас хотим. И послание доставить вам сейчас мы поспешим.